Дорогие друзья, это легкий понедельник сала Аллы Это значит, каким бы ни был тяжелым, мрачным, бессмысленным ваш сегодняшний день, даже если это не понедельник, то спустя полчаса он обязательно станет легче, солнечнее и осмысленнее. Алла, здравствуйте. Всем привет. Рада тебя видеть, Игорь. Взаимно. Я по впечатлениям прошлой такой находки, да, после моего вопроса, с каким вопросом лучше всего просыпаться, вы ответили, что хорошее меня ждет сегодня. Я хотел бы вспомнить этот замечательный вопрос. И э, в продолжение, скажем так, каким бы эпитетом вы бы наградили или вы награждаете свой идеальный день? Какие слова для вас важны? Ты знаешь, наверное, в свете всего, что происходит сейчас, то это слово спокойный. Вот, ну, наверное, знаешь, мы все равно контекста зависимы спокойный, наполненный энергией, ресурсный. Вот какие-то такие. Э -э и осмысленный. Вот, вот, наверное, так. Ну, будем, ну если будем... ты меня спросишь, извини, пожалуйста, если ты меня спросишь об этом через какое-то время, я думаю, что это изменится. И вот в этом-то... И важно понимать, что мы живые, значит, мы-мы не замороженные, нельзя сказать, я хочу быть счастливой навсегда, я хочу спокойствия, чтобы было каждое мгновение моей жизни. вот Эта жизнь, в ней есть люди, в ней есть события, в ней есть неизвестное В этом, наверное, ее прелесть, и если так к ней относиться, то тогда вот эта сила вопроса, что хорошее меня ждет сегодня, она еще больше проявляется. Давайте тогда проявим силу вопроса с помощью кванта сегодняшнего, что у нас, нас Итак, квант. Ждет? Я уже не знаю, как тебе демонстрировать, что я не Все равно доверия нету, доверия нету, Алла Нету, да? Надеюсь, что ты, как это, немножко лукавишь, да, заигрываешь. Ну, вот, крутится. Ты дичь, ты дичь, ты дичь, ты Давайте что-то вот отсюда возьмем, Вот. Успех и счастье. Ну, прекрасно. Успех и Джентль счастье. Джентльменский набор. Вот, вот, вот. Когда ты чувствуешь себя счастливым, привлекаешь в свою жизнь успех. Когда-то я нашла для себя такую формулу, поняла, что то, как меня учили, не знаю, в школе, и, наверное, как я поняла в семье, в детстве, что... Успех типа делает нас счастливыми. Угу. Сначала работа, успех, потом счастье. Потом счастье. Да, сначала успех, там, не знаю, кто-то говорит, сначала деньги, а потом счастье. Это совсем не так. Вот сначала счастье, и уже из этого состояния наполненного задаем себе вопросы. А, а чего же я хочу-то? Да? Вот из этого состояния. Очень часто такой один из самых распространенных и банальных. Ну, почему банальных? Потому что очень часто тогда те, кто задают такой вопрос, они говорят «Тю, так я же действовала». Ну, это социально желаемая цель. Хочу замуж в ответ на вопрос «Зачем? Чтобы быть счастливой». И вот очень часто он звучит «Сначала счастье, потом замуж. Никто не хочет несчастную». И не стоит очередь из мужчин, которые ждут, когда ж возьму несчастную и буду делать ее счастливой. Вот, потому вот это состояние, оно прям действительно привлекает жизнь успех. И счастье и успех – это две стороны одной медали. Вот, они рука об руку. Если так к этому относиться, тогда абсолютно точно легче жить. Ала, скажите, пожалуйста, а на коучинг к вам приходят с каким запросом чаще, все-таки за счастьем или за успехом? Ну, ты знаешь, наверное, все-таки чаще, без лукаства моя тема, успех, хотя я это вообще не транслирую. Ну, в смысле, вот я на него не привлекаю, я Конечно, гораздо чаще не транслируйте. Говорю... Коуч первых лиц это совсем непросто. Ну, смотри, подожди. Подожди, я имею в виду, я час, чаще говорю про счастье, я чаще говорю про состояние, про ресурсность, наполненность, легкость, вдохновение. Вообще, у меня из уст успех вылетает, вот разве что в книгах. Потому что это такое аморфное понятие, и для каждого оно свое, а социально бытуемое это про деньги. Вот как раз и ты прям это подметил, первые лица. А очень часто они приходят за тем, чтобы что-то подправить. Либо в своей деятельности, бизнес, либо да. в своем бизнесе, либо в своем подходе к бизнесу. Но большинство наших сессий про них, про их состояние, про их, кстати, счастье, да, про их отношения, про другие сферы жизни. И тогда уже бизнес там автоматически все настраивается, потому что это то, что они умеют. А перекосы в нем – это то, где перекосы в жизни. Вот, вот таким образом. Потому Вовне я про успех, а на самом деле в серединке содержательно я про счастье. Две стороны одной медали, а я же тебе говорю, одно без другого невозможно. Вы сказали, что успех такое аморфное понятие. Тут, мне кажется, еще счастье может с этим поспорить. Мой вопрос, и, возможно, лайфхак как раз будет с этим связан. Как сделать это аморфное желание счастья и успеха более конкретным и более что ли достижимым? Ну, есть... Ты же мне еще про техники спрашиваешь. Тут же приходят в голову техника, которую я даю своим студентам в школе, международной интегральной коучинг-школе, выпускником которой являешься и ты. Обязательно. Это формулы, такой инструмент или такая техника, как угу. формулы. Придумал ее Томас Леннард, величайший коуч на Земле. И звучит она так. Придумайте формулу «Успех равно...» И там уж на что вы гораздо в математике, это могут быть плюсы, минусы, скобки, умножения, корни квадратные, деления, возведение в степень, интегралы, в общем, все, что вы хотите и как пожелаете. А проще говоря, расшифровать это слово для себя. А что же для меня успех? Просто формулы такая еще интересная штука, да, нам да, интересно. И вот когда, например, я расшифровала, и у меня там, давай попроще что-то, три компонента, предположим, uh -huh. то тогда можно пойти еще глубже. Я, например, считаю, предположим, что я прихожу к коучу и считаю, что я неуспешная. Я uh -huh. говорю, вот я неуспешная, я хочу успеха. И тогда при помощи такой формулы коуч спросит меня, а насколько у тебя есть вот этой первой составляющей? А mm -hmm. вторая в каком представлена в каком виде? Например, по шкале от 0 до 10. А третья? И э, в конечном итоге, вот в, этой, в таком подходе, человек говорит, о, так у меня уже есть там успех на четверку. Это уже какая-то, понимаешь, уже больше уверенности, уже крылья там чувствует человек, да, уже плечи расправил, уже нос по ветру. И э, из этого состояния э, легче ответить на вопрос, а что вот из этих компонентов, да, тебе, ты считаешь в первую очередь важно подтянуть или, не знаю, развить, mm -hmm. или более открытый вопрос, а что бы ты хотел изменить в этом, если хотел бы, да, ты же хочешь большего успеха. И вот такой простой разговор, да, простая, абсолютно такая элегантная, я бы сказала, техника, она помогает человеку сделать это, эту аморфность более ощутимой, более плотной. Вот такие секреты коучинга, простые секреты коучинга можно узнавать с нами э, вместе со мной и Игорем на наших легких понедельниках. Они не только легкие, они еще и полезные. Вот. Так что давайте подключайтесь к нам, подписывайтесь своих друзей, говорите о нашем канале, потому что с нами точно жить легче. Да-да, стараемся, особенно я. Что еще можно посоветовать на пути поиска, стремления, к счастью и к, и к успеху. И, ты знаешь, приходит в голову еще одно такое упражнение: легкость, счастье, свобода, успех все это такие понятия. И чем менее мы понимаем, осознаем, что это для нас, тем менее они достижимы, тем менее ну, они, тем более они от нас отдаляются. Мы вроде бы к ним стремимся но так, как мы не знаем, что это, то ощущение, что этого никогда нет. Так вот, я утверждаю и таким упражнением с вами хочу поделиться. Делюсь уже. Называется "Запланируй легкость". И это, кстати, лежит в основе э, того, как же двигаться к успеху и быть вот в этом состоянии, Там, счастье. Мне восприятие. очень нравится название "Запланируй легкость". Запланируй легкость. Ты вообще э, к планам относишься своеобразно. И тут я уже понимаю, что такие подходы еще. Как же творческие тебя к планированию подвести? Так вот, можно просто, опять же, ты любишь спрашивать, а что по утрам такое доделать? Вот серия вопросов по утрам. Так. рубрика теперь у нас будет. Да-да-да. Запланирую легкость. Вот утром спросить себя, что для меня главное? Что мне важно сделать сегодня? Что я сделаю, чтобы чувствовать эту легкость? Как я буду эту легкость подмечать в течение дня? Когда я такое упражнение, вот ярко помню пример моей коучинговой практики, одна клиентка, девушка говорит, я вот какая-то тяжеловесная, мне вообще вот, я очень хочу легкость всю жизнь. Я mm -hmm. вообще даже, я как-то задумалась, я даже не понимаю, Видишь, слово «не понимаю». Понять легкость же сложно, и нужно почувствовать «не понимаю», говорит, «как это легкость?» Мне кажется, что у меня вообще ее нет. И вот она, услышав про эту технику, каждый день делала такую настройку на легкость, да, что главное для меня в контексте легкости, что мне важно сделать, чтобы она была со мной, вот как я буду ее подмечать. Так вот, она говорит, приходит через неделю и говорит, «Тала, я в шоке». Оказывается, легкость вообще повсюду. И я скажу, сказала ей, приведи, пожалуйста, пример, задала вопрос. И она говорит: вот самый такой вот пример для меня удивительный: я в кафе, и ну, у меня же вопрос, как я буду подмечать. И вот я сижу, такая расслабленная, пью уже кофе, значит, и смотрю по сторонам. И вижу, люди ругаются. И я спрашиваю себя: а вот что здесь легкого? И я подмечаю, как легко один вот этот человек из двоих это делает, и как сложно дается другому этот конфликт. Говорит, оказывается, легкость есть даже в конфликте. Вот. И она прям так увлечена была, и говорит о том вот уже за неделю, что оказывается, легкость-то есть. Я просто не, не видела ее. Что значит коучинговое мышление? Куда мозг отправишь, то он тебе и тащит. И тем становится твоя жизнь. Направил ее в сторону поиска легкости и легкости больше. Направил в сторону поиска того, что я действительно молодец, не знаю, э, уже чего-то достиг, что я сильный, что я справляюсь, что у меня есть возможности. Ровно это тогда в жизни проявляется. Да? я вот в этом я этого становится больше так у нас тут кадр <гадр> у нас не нарушился все хорошо, не, не нет, не все хорошо. у меня книга э, книга от моих телодвижений чуть-чуть да. подвинула компьютер понимаешь так, вот. и, и тогда опять же в догонку, вопрос э, достижение цели особенно когда она такая, такая тяжеловесная да, долгосрочная э, вот как в ней распознать эту легкость? Что в ней легкого? Вот в моей большой, э, долгой, э, непростой цели. Как тут найти легкость? Видишь, даже когда ты описываешь, смотри, большой, долгой, непростой, ты описываешь результат. Так. Понимаешь, ты описываешь вот эту конечную точку. А важно обратить внимание, фокус внимания на сегодняшний день. Что сегодня? Да, как сегодня я приближаюсь э, к моей цели? Что сегодня я сделаю? Да, и как я это сделаю? И легко, вот в этом что, что я легко вот, могу сделать, да? Да, например, ты говоришь, я хочу легко двигаться к цели, и тогда ты в каждый свой день будешь фокусироваться, а что здесь легко? Что я я хочу сделать что-то сегодня по э, движению к, к успеху, к успеху и счастью мы движемся сегодня. Да, только я помнишь, как сказала, к счастью двигаться невозможно, счастье – это выбор, счастье вот оно есть сейчас, и в любой момент, э, ну, не в любой, я лукавлю, да, это не есть сама цель, и если, например, мы печалимся, мы что-то оплакиваем, важно дать этому время, не нужно выдергивать себя в счастье, но э, если действительно нет какого-то вот такого, да, точки горя, да, там, какого-то событийного потока. А мы просто в каком-то таком, знаешь, привычном унынии, mm -hmm. точно можно выбрать и лёгкость, и счастье. Так, я выбираю сейчас счастье. Сколько, опять вопрос коучинг, сколько времени, обожаю его, в своей драгоценной жизни я готова потратить на вот это уныние, на вот эту вот безрадостную э, жизнь, на вот это существование. Я э, на прошлой неделе проводила несколько дней сертификации. Сейчас как раз 31 группа сертифицируется, и уже mm -hmm. у нас крайний день, седьмой день как раз на, на этой неделе. У нас выпускной, 7 седь, дней сертификации. Боже, вообще, как это можно пережить, спроси меня. Mm -hmm. Это не так легко. И вот <clears throat> там прямо несколько запросов были, в нескольких запросах присутствовал такой синдром отложенной жизни люди живут в другой стране сейчас и говорят, что я вот мечтаю вернуться в Украину, и сейчас я... Запрос, как мне вот все-таки вот полноценно жить, но я тут не живу, а существую. Ну, конечно же, не... ну, вот в этом состоянии точно можно выбирать все-таки разрешать себе жить, потому что мы не знаем, как будет дальше, мы не знаем, где мы будем, мы не знаем, мы не можем сказать это точно и наверняка. Особенно события последнего года, э, крайнего, нам про это прям сказали, да? Хватит уже делать вид, что мы тут э, а, идеальны, и б, э, супер контролируем все. Нет, это mm -hmm. не так. И в этом смысле мы можем действительно тогда выбирать жизнь, да? Разрешать себе жить. Я разрешаю себе жить. Вот супер точку. Это книга, написанная мной. Шпаргалка на у вас на обложке. Шпар... Да, шпаргалка. да, шпаргалка такая. Забыл, посмотрел на обложку и продолжаю. Открыл на любой странице и уже есть какое-то направление, ты знаешь. Слушайте, а мы ни разу, вот не давали, ни разу не давали ссылку на книгу, если кто-то может, хочет приобрести. Есть у вас да, такая может... ссылочка? Ну, наверное, мы что-то придумаем для того, чтобы ее купить домика у книги нет вот так чтобы знаешь вот здесь можно прямо вот дойти и но ссылку на то чтобы ее купить точно дадим то есть все таки и, ты, вы знаешь... не да, облегчаете вы говорим. путь к вашей книге нашим зрителям понимаете я же ее написала у меня не было цели ее продавать там как-то у меня была такая изначально больше не коммерческая цель написания этой книги. Надо было куда-то деть вот это все богатство внутреннее. И это первое. а Второе. Те, кто не приходят ко мне на мастер-классы, на семинары, на курсы, на вебинары, не приходят в личный коучинг и учиться ко мне, они могут тогда соприкоснуться с моими, там, не знаю, знаниями, бэкграундом, мудростью, наверное, через страницы этой книги. И и поиск, образом... этой... и поиск этой книги становится еще одним ресурсным целью да, в всей жизни. Ты понимаешь, я же таким образом тоже влияю да, и реализую свою миссию, добавляю в жизнь красоты, доброты, легкости, вдохновения и счастья людям. Чуть-чуть меняю жизнь людей. Давайте облегчим все-таки каким-то каким образом путь людей к вашей книге. Поэтому... Да, да, да, сделаем ссылочку, да, сделаем. Ссылочку, <къем> да. Так, э, и вы сказали, что у вас крайний выпуск э, или крайняя сертификация, сертификационная сертификация, встреча да, э, с вашей группой. Это значит, что будет новая группа. Э, и, наверное, не знаю, рано ее анонсировать или нет, но все-таки это такой органичный переход к вашим э, легким целям на эту неделю. Ала, расскажите, что легкого ждет в эту неделю? Ой, в эту неделю у меня огромное количество событий, вот она как никогда насыщена. Огромное слово <смех> тяжеленькое тяжёл, тяжёл, такое все-таки. Ну, если помнить про то, что я это люблю, то тогда да, это да. такое, знаешь, с элементом радости. Куча, куча удовольствия для меня. Куча, куча удовольствия. И Часть из них как раз связана с новой группой. Кстати, новая группа, она вот-вот уже стартует. Она стартует 4-5 февраля. Там уже 50 плюс человек. А -а -а. И, и на этой неделе у меня такие две встречи с теми, кто э, собирается, хочет давно. Это тоже такое слово. Я давно к вам собирался или собираюсь. И у меня будет такие две возможности. Одна – это я буду демонстрировать коучинг. Кстати, приходи, ты этот формат тоже… Ну, тебе такой люблю, формат нравится. Люблю, да. Формат группового коучинга, угу. в котором… Группового демонстрационного, я бы даже сказала, в котором я, общаюсь с разными людьми с их, по поводу их запросов, минут 10, там, максимум 15, показываю, как работает коучинг, продвигаю их иногда пять минут. До 5, ну, до 15 максимум, даже, наверное, меньше. И таким образом есть возможность увидеть, как 10-15 человек продвинулись в течение часа, у них mm -hmm. что-то изменилось, они сидят вот с такими глазами, у них идут процессы по поводу движения дальнейшего туда, куда они хотели, и это не является полноценной сессией и разбивает шаблоны про то, что у меня было мало времени, всего полчаса а надо там работать много, целую программу. Да, программой работать хорошо, тогда просто мы за арку с клиентом, он двигается, осознает и так далее. Но моя задача – показать, как работает коучинг, и убрать вот эти шаблоны по поводу того, что мы должны довести до результата. Важно, чтобы у клиента пошла энергия, и он начал двигаться он и сам может дальше, если хочет, да, и не обязательно привязывать клиента к себе вот какими-то такими вот, э, без меня ты не обойдешься. Э, будь, ну, важно быть щедрым. Задал пару вопросов, клиент продвинулся, и если он хочет дальше, окей, да, программы, контракты, а если нет, и может сам, здорово, потому что моя задача сделать клиента сильнее, чтобы у него стало чуть-чуть, больше того, чего он хочет. Вот, ну это смотри, это только одна встреча. Вторая, это мои такие, живая онлайн-встреча, это мои ответы на вопросы, прямые ответы на вопросы. Что за программа, что за курс, там, какие Вы кроме сомнения. меня кого-то еще приглашаете или я буду единственным гостем? Нет, конечно же. Приглашаю всех на эти встречи. Ссылочку дадим. Две встречи, ссылочки мы дадим точно. У меня на этой неделе два корпоративных проекта. Серия поддерживающих вебинаров и серия тренингов уже вот такие появляются, да, прорастают. Росточки, да. Компании, да есть. Начинают компании уже комплексно обучать своих сотрудников. И к моей радости темой одного из этих корпоративных проектов является коучинг, коучинг в управлении. Я прям готовлюсь с особенным таким трепетом. Что еще? Э, у меня на этой неделе будет... Э, э, хотела так быстро сказать, но буду подглядывать. Подожди, но ну что-то же важное еще ну, было. Да, конечно, всю кучу сразу не запомнишь, надо... вот я подтверждаю вот эту вот теорию исследователей мозга о том, что он может 4 плюс-минус 2 запомнить. Вот-вот. Понимаешь? да да да о важно я выступаю на Европейской бизнес ассоциации с мастер классом проводжу угу. до речі українською мовою кому цікаво і хто є член, членом або членкиною цього цієї спільноти будь ласка приходьте. я, я буду там рассказывать о коучинге і Самое главное о том, как трансформировать мышление, да, о коучинговом мышлении, как э, из того мышления, которое у нас обычное, сложилось в силу э, обстоятельств... Проблемного, Да-да-да, какого? Больше сфокусированного на проблемах. Э, системы образования нашей, да, и в силу менталитета, ментальности, сложившейся на вот этой постсоветской территории, я буду показывать, как это преобразовывать и перефокусировать. И у меня еще, по-моему, уже 5 коуч-сессий. Это для меня много при моей нагрузке. Но вот это то, тот такой, та динамика, которая меня прямо драйвит. Это а у тебя? Это а это у тебя? Слушайте, я немножко... Я давно уже вынашиваю и все никак, знаете, последний рывок не сделаю к своему первому тренингу. К своему первому тренингу. Вот я его, сказать, последний, последний, остался вздох. И вот для меня как-то вот идет нелегко, так сказать. Не тяжело, нелегко. Поэтому я а очень знаешь... надеюсь, что я на этой неделе все-таки добью, добью. это дело. Отлично. А ты знаешь, что тебя ждет? Нет. Тебя ждет вскоре приглашение выступать на нашем коучинговом сообществе. Серьезно? Вы же вот торжественно его открыли на прошлой неделе. Да, да. я хотел, кстати, задать да. вопрос по этому поводу. Да, и вот мы, э, ты в списках уже, тех, кого мы собираемся пригласить, ну, выступать. Уже, уже в списке. Мало того, Такая. что ты там в спильноте. Да, я я умею танцевать и немножко петь, а если что, я могу. Отлично, там подходит. Номер. Берем, берем, не глядя. Отлично. Ну, тогда э, все-таки да, я, я присутствовал краем, краем уха присутствовал на э, этой встрече, коучей, спльноты коучей. Э, можете в двух словах рассказать, чем, ч, к чему пришли, чем закончилась эта встреча и что, что нас ждет впереди. Нас, Почему? участников этого общества, коучи, и те, кто может к этому присоединиться. Что нас ждет? Очень более разнообразные форматы, и нас ждет как минимум две встречи в месяц. Они будут, помимо самого коучинга, они будут раздвигать наши рамки. Например, мы тебя хотим пригласить, не на тему коучинга, на тему того, как э, развиваться, используя э, другие возможности. Э, то, в чем ты все помимо коучинга. Очень интересно, только послушай. Ну, да, да, да. Э, я думаю, что когда ты послушаешь и э, подготовишь эту тему, у тебя возникнет еще два тренинга, понимаешь? Интересно. Ты же знаешь, да, со мной или развиваться, или не, или или никак или никак, то есть, или не быть в моем поле. Или не быть. А если в мое поле попал, то все. Быть или не быть, здесь будет. Я на все согласен, по умолчанию. Вот. И меня особенно радует то, что сейчас к нашему сообществу присоединяются массово люди. Прямо вот массово. Я почувствовал. Почувствовал. Да, это есть. Кстати, и... есть запись? Есть запись? Потому что раньше было... Да, и запись есть. Запись, есть, и запись каждого, каждого занятия будет, потому что ну, в силу всего, что ну, да, да. есть и происходит. Да, запись есть, доступ к ним есть, ты можешь даже послушать, посмотреть. Ну, в общем, но ты же там внутри, поэтому да. у тебя ко всему есть доступ. Приглашаем, я лично еще приглашаю. Вы сегодня как-то скупо приглашаете. Да? Я приглашаю как можно больше людей, кто и коучей, и представители других помогающих профессий да, присоединиться и вместе идти к большой цели, которую вы тоже озвучили. Да, кстати, я-то здесь ее не озвучила. Знаешь, что самое главное? Какое самое главное обновление этого формата? Да. Меня очень драйвит наша миссия сейчас. Привлекая да, международное сообщество и развивая, делая коучей сильнее, обновлять Украину. Отстраивать, обновлять, делать ее сильнее. Вот меня очень драйвит эта цель, прямо, прямо очень. И теперь для меня гораздо больше смысла в нашем сообществе, потому что главный смысл раньше это было популяризировать коучинг. Mm -hmm. Ну знаешь, как будто бы звучит коучинг ради коучинга. Yeah, yeah. Но мы же здесь не ради этого, да, мы, мы ради чего-то другого, и вот это другое большее, оно появилось. Класс. Алла. Ну что? Давай карту достанем. Давайте карту, да. Какую? Давай, ну на такой волне, давай ресурсную. Это класснючая? Да. Класснючая. Так. Давай Б10. Б10. Можешь чуть больше сделать или прочитать? Так, больше не могу, к сожалению. Когда и как я начну действовать? Вот после озвучивания вашей миссии, как раз это первый порыв, уже начать что-то вот, вот. делать. Да-да-да, это правда. Особенно э, вот этот вопрос подойдет тем, кто все еще, вот сейчас, слушая нас, делится это за Днепровская тем, что у нее и вот это, и вот это, и вот это. И очень часто кажется, что вот везет же ей, да, у нее там все. Э, друзья, те, кто знают мою историю и в войну в том числе, и там мою историю становления вообще в жизни знают, через что я прохожу, что я проживаю, и как Вселенная меня любит. Недавно одна студентка, бывшая студентка, а сейчас выпускница и очень уважаемый эксперт Марина Ждан, я ее поздравляла с днем рождения, и она говорит, Алочка спасибо тебе большое», Пусть у тебя тоже там то-то, то-то, то-то, то-то, значит, ну, Новый год недавно был, и такая, знаешь, в порыве говорит, вселенная же тебя так любит, и говорит ну, своеобразно, правда, ну, любит точно, ну, там, свете там, потери дома, своеобразно, правда, ну, любит точно, и вот, ребят, ну, пришла пора действовать, правда, и... Выбирайте действовать легко, легко и с удовольствием, и тогда действительно ну, жи, живем мы здесь и сейчас, э, жизни другой у нас нет, может быть, когда-то будет, кто в это верит, в э, каких-то других воплощениях, но э, ну, смысл это ждать, если можно сейчас уже что-то сделать, э, кого-то обнять, не знаю, э, что-то воплотить, э, проявить, э, сказать добрые слова» не знаю, послать донат, если не знаете, что делать, вообще, вот лайфхак, делюсь. Не знаете, что делать, накатила злость или там жалость, посылайте донат, а тут выбирайте. Может быть, это ЗСУ, особенно если гнев и злость, или если жалость, то это может быть старикам или детям. А если вы хотите что-то вот такое мощное реализовать и не получается, можно даже донат в тот проект, который на ваш взгляд, вы хотите, чтобы тоже у вас примерно такой был. Вот. Это, кстати, работает вообще на... четенько. Да? Вы помогаете какому-то проекту, и потом ваш проект вырастает быстрее. Вот такие вот еще лайфхаки на закуску. Так, ну как раз, как раз прекращаем разговор, начинаем действовать. Пока. Точно. До следующей недели. Пока-пока. До следующего понедельника.